и для постановки автомобиля на учет представлять в МРЭО документы о торгах и какие-то документы от судебных приставов, верно? Если речь идет о торгах по банкротству, то после победы на торгах запреты и прошлые регистрационные действия снимаются. Для того, чтобы поставить автомобиль на учет, вам понадобятся документы с торгов, возьмите с собой договор. Если есть какие-то сомнения, вы можете обратиться к конкурсному управляющему.